Вот, ребят, сегодня будем а, катать а, девяточку, точнее это не девятка, это четверка, Она такая гибридная. А, у тебя 4 получается да? Нет, а девятка. девятка, да? А, ну все, понял, переделана. Она у тебя какая-то экс... да? Да, который да? Ну да, мне тут даже подогреватель Как бы этот Есть для подогрева блин, Блока Мы автомобиль катали в прошлом году Да, автомобиль Полторашка Турбовый на ГАРД 1752 Такая небольшая турбинка от СААБа Как таковая Но в прошлый раз мы откатывали Я не помню, по-моему мы летом да, катались с тобой в конце, да. да, в конце лета И проблема у нас с коробкой была после того как бы машина встала и ну то есть коробку делали сейчас вот доделали ребята в спорт все это да автомобиль в аэлспорте делался полностью турбина устанавливается все остальное подкапотку я потом вам сниму уже по концовке поездки потому что мы сейчас залепили вот здесь скотчем все это дело потому что иначе капот просто начинает поднимать где-то в 200 километрах он как фантик начинает, такой как лист бумаги блин э -э, болтаться и очень страшно, что может блин, просто он открыться и отлететь а э -э, залепили не для того, чтобы удерживал, а чтобы воздушным потоком не поднимало его просто и все ну в принципе тут все как бы как и в прошлый раз, но я не помню, я по-моему видео не снимал в прошлый. Или снимал, но может не выкладывал, да. А может и выкладывал, я уже точно не помню, потому что это... Ну вот, здесь тормозилки нормальные, дисули тоже кайфово все как бы сделали. У тебя же пятнашки, да, она? Пятнашечки, да, все. Сзади, соответственно, диски все стоят, потому что тормозить как-то надо. А? А, а до этого было у тебя... А, до этого балка. А, значит, за здесь тюнячили. еще и затюнячили за это время, потому что стояла балка, ну, стандартная, я так понимаю, балка, да? Да, да, да, да. да, да. А сейчас поставили независимую подвеску, сейчас загляну туда. Ну, да. А, и выхлоп, посмотрю у тебя свежий, да, из нержи. Да, отлично. Над не а? Над ней не поместился. Ну, да, На да, да. понятно. продуктовская до да. выхлоп из нержи сварен нормальный до да. смотрю и там тоже а банку ты не менял да а все с... как все как было ну я понял отсабом стандартная тема ну и здесь смотрю тут тоже как-то жестко все до хрена банок да а, а спереди подрамник же у тебя, да, тоже? Да Тоже автопродуктовский Ну да Ну и спереди тоже автопродукт. Ну отлично вообще Так что сейчас поедем покатаемся И, ну, я поснимаю Естественно, здесь еще Сейчас салон частично разобран Здесь с приборкой разбираемся Разбираются, ребят, тут как-то Тахометром какая-то ерунда, брат а приборка у тебя этот, как она называется, фермовская. Фирм, да, да. на, непонятно, почему с оборотами вот такая дребедень, у нас холостой, а показывает две и еще что-то там, ну, колебрится. И причем это и в прошлый раз было. Ну, тут перешитые, перешиты, мы, на, все как по салону, прям все цивильно. Но ну, я думаю, доделаешь, будет вообще все нормально так что а, сейчас поедем покатаемся я поснимаю еще на во времени ну, вот, ребят мы катаемся уже там останавливались с приборкой тут парились чтобы отдарировать там походу энкодером, ну с крутилкой самой э, как ее называют народ на самом деле это энкодером называется что-то там не то то ли он поврежден то ли ключик но сейчас пытаемся Где-то в районе там 1,2 вот так получается, он это пиковый. Но естественно город как таковой 1752 он быстро сдувается и поэтому э, ну, на высоких оборотах уже просто производительности не хватает. И э, ну, пусть сдувается как таковой. Сейчас я думаю выйдем. Попробуем. так все стабильно, все нормально у нас. 12 ну, да. Камера у нас Сегодня погода вообще просто Замечательная, можно сказать Потому что Видимость вообще обалденная Видно все могли скорость на приборке, потому что энкодер ключит, он почему-то все время в плюс крутит, а в минус нифига, такое ощущение, что либо сам энкодер э, ну, поврежден уже внутри, либо э, когда там ставили, здесь эта палка длинная, и э, сам энкодер мог как бы оторваться на выводах от э, печатной платы, из-за этого, соответственно, проблемы возникают. Ну, а посмотреть, надо на самом деле разобрать приборку и глянуть ее внутренности. Может быть, просто отпаялся, подпаять его и все. И тахометр ключит, как я и говорил. будет камера. Они на каждом шлице шлюзов. Поэтому там да, поаккуратнее. Она здесь в жопу стреляет. В принципе, там дальше развернуться будет, еще прокатиться да. немножко, да. Там уже более отточено будет, потому что у меня сейчас грубая настройка как таковая была, а сейчас мы более четкую как бы нормально? Ну нормально, да, но так ее особо носила, сейчас не будем, потому что для нее все-таки это ну, тяжко очень, маленькая. То она подхватывает очень рада нету там турбоям вот этих здоровых здесь у нас как обычно ремонт тут все фигачит что-то постоянно калийность убирает так сказать можно ну, а сейчас здесь вот съехать и вот здесь развернуть все может быть сейчас сюда съезжаю а здесь наверное, понятно Нет. ну давай да ну сейчас покатаемся в таких более лайтовых режимах под поднастроим все это дело Посмотрим, как оно будет. Ну, я думаю, что еще сниму. Ну вот, катаемся уже по второму кругу. Вот, э, ну, короче, стандартный маршрут у нас через Дамбо по кольцевой дороге. И мы крутимся э, в той области Када, там, где нету ремонтных особо работ, и поток небольшой по автомобилей Потому что со стороны города там уже э, начинается... Пробки, ну, не пробки, а движуха более плотная. И не погоняешь вот так, как хотелось Ну, вот так, в принципе, все едет нормально. Разгоняется нормально. Углы я выставил, смесь подправил немножко. Ну, смотря как там это густо растает все. Но все вроде нормально. Единственное, что-то сечь, сечь начало по выхлопу. Но я думаю, что это где-то в районе турбина, наверное, что-то либо коллектор, либо даун точно. Ну, все может быть. Но судя по логам, оно никак не влияет, наверное, все-таки down pipe. Не коллектор. Ну, скорость особо тут э, пробовали, ну, где-то там 112, 114, может быть. Ой, 112, 212, 214 километров в час ну, на высоких оборотах там надув, конечно, падает уже она идет, она идет да. но все-таки турбинка маленькая она совсем маленькая но очень достойно, кстати, едет с самых практически низов и дорогу отлично держит вообще автомобиль потому что подвеска там сзади теперь независима и Немногорычажка там получается Не, не многорычажка чашная просто Но все отлично Проблем не вижу никаких Потому что э, Настройка вся очень, очень стабильная Мы Посмотрим Приедем еще, посмотрим, что у нас там конкретно открутилось Все равно нам капот открывать, откручивать все ну и заодно Глянем А тут везде на рамках вот на этих камерах натыкано у них. Ну, давай попробуем. Разничная опять камера была. Да, это жутко. Особенно для переднего привода, когда избыток Большой момента крутящего, то вот эта калинность, она просто убивает, начинает машина просто рыскать, потому что ведущие же колеса, они передние, ими же ты управляешь. И не, ну, немного меняется у тебя, ну, грубо говоря, когда ты попадаешь в колье, она начинает по колее вот так вот ходить, потому что момент избыточный и сильно начинает раскачивать Сейчас там опять будет рампа, и после нее, по там... Ну, после этой эстакады камера должна висеть. Да, там угреешь, что А на заднем приводе, естественно, такого нет, потому что вы рулите передними колесами, на них а, крутящего момента нету, вот этого бешеного. И управляется, управляется и едет гораздо лучше. Опять же, не рассчитана на такую скорость. Как очень опасная такая Нет, тема. У тебя нормально, да? Потому что многие гоняют на обычной гражданской резине, который индекс скорости не соответствует реально скорости. То есть вы разгоняетесь там за 200, а индекс у покрышек там 190, по-моему. А, здесь вообще до 300, а, Ну тогда вообще тут -то просто. Все идеально и можно не бояться потому что стандартный где-то 190 и э, ее может просто от центробежной силы разорвать в площади и соответственно на этой скорости сами понимаете что будет при этом а если резина нормальная вот как здесь с индексом я не, не смотрел просто до 300, то все идеально не опасно В общем сейчас отдохнем немножко и поедем дальше я может быть даже уже снимать не буду потому что смысла как то такового нету я уже наверное, когда приедем на базу тогда мы и доснимем все да можно заглушить ее Или пусть ну да либо пусть остынет так что продолжим уже я думаю что у дома ну вот ребят приехали мы уже вечер я даже не знаю сколько сейчас времени но катались очень долго по пути мы еще, кстати, заехали в Спорт, ребят, которые делали автомобиль Дима там обещал еще сделать обзор тоже по автомобилю и ссылочка будет естественно и под видео на его группу и на ссылка на саму статью ну и не только в группу, но и на сайт ну покатались все вроде нормально, все проблем нет никаких. Единственная проблема, которая у нас вылезла, после того как мы жарили, максимально пытались там раскрутить э, турбину и все остальное. У нас э, раскрутился фланец э, э, ну коллектора и турбины. То есть ну болты ослабли, там один, по-моему, даже выпал или что-то такое. А ну, что до этого выпал, вчера. А, ну вот. Вчера. И, ну, естественно, выдала прокладку, само собой. То есть, э, ребята в il Спорте уже посмотрели, они открутили этот щиток, потому что не подлезть никак э, к самим болтам. Ну и, э, как могли, сейчас прикрутили, потому что мы, чтобы мы доехали. Ну и будут переделывать, скорее всего, будут шпильки, я так понял, будете ставить все-таки, да, mm -hmm. на шпильках, потому что этот вариант, он как бы не изгуд. И прокладку поставят, скорее всего, уже нормальную, которая металлопакетом идет, а не наборную вот эту. Ее поэтому и выдуло. Но до да, подавления у нас все хорошо понадуло, никаких проблем нету. Тут, кстати, не съехало, и не так и было. но. Или... Нет, так и было. Да было, да. Все, да. ну я просто смотрю, что -то как, -то, как будто сто... как как сто... сдвинуто. Точечки стоят. А, все так, понял. Так. Да, что по мотору? Это полторашка катушечки здесь индивидуальные вазовские стоят обычные коммутатор счетверенный соответственно на, ну на каждый канал катушки по коммутатору стоит ну он там не знаю как конкретно как здесь сделано я не помню как дела надо но ну, напишет я думаю потому что мне сейчас сложно судить я не помню уже мы катали в прошлом году Разогнались, соответственно, максимально 215, что у нас. Ну, мы больше просто не стали, потому что, во-первых, стрёмно и... Да и нафиг это не надо, в общем. Ну, по всему остальному, валы здесь нуждены стоят, только какие там, я все забываю. Что-то 890 с чем-то, то ли 980 с чем-то. Там 980 с чем-то, по-моему, да. Я уже точно не помню, просто записано в прошивке-то есть. Валики, в общем, нуждены полторашка турбина ТД, фу, т.д. гард 1752 от саба 9000 на них они ставились вот она такая маленькая улиточка ну как там горячая часть вообще такая ми микро она ну, я думаю что вы не увидите просто здесь все это под щитком она вот такая вот махонькая, -махонькая вот такого размера ну и как я говорил тот подрамничек все остальное стоит дат на полтора бара избытка вот он дтв прям вкручен в ресивер ну и что тут еще да здесь радиатор нормальный стоит вот здоровый вы же его когда меняли, да или нет Не, сразу вот купил. сразу такой да, поставили то есть от чего на или это тюняга какая-то это... Ну, я понял. То есть, так же, как это у меня друга над какого-то японца ставил. Да, ну, он здоровый, вот такой вот ширины получается где-то, вот такой вот. Ну, и размер большой, вентилятор при этом спереди стоит. Плюс масло радиатора еще выведен. Радиатор обязательно надо ставить повышенной производительности, чтобы он был, потому что при установке турбина у вас нагрузка на мотор очень большая, теплоотдача нужна большая. Ну и остужать как-то это надо. То есть вот приходится так вот. Здесь при этом мы катались, у нас температура больше 93 не поднималась вообще ни разу. Ну я думаю, что и летом не должно, потому что просто этот термостат так работает. Mm -hmm. Ну вот, и в принципе все остальное как бы нормально. То есть никаких проблем не возникало. Да, здесь рампа как бы безобраточная, но регулятор давления, вот он вынесен отдельно сюда и шлангом подключен к ресиверу. То есть тут как бы все грамотно делал Дима, как бы проблем не возникало. Если что-то у него там непонятно было, он в принципе звонил мне, консультировался. Ну я ему говорил, он мне говорил, что он сделал. Мы понимали друг друга. Так что вот все отстроено. Да, здесь клапан еще управление бустом есть. Он отстроен у меня по передачам, то есть все четко как бы отрабатывает. Не, не просто фейковая какая-то фигня стоит ну в общем в принципе закончили этот автомобиль тут уже я не знаю сказать нечего графики потом посмотрим но судя по всему то что я видел на экране там в принципе очень все гладко и хорошо но надо все равно это будет посмотреть именно как это выглядит визуально вся вот эта картина при бустах наполнения рост циклового наполнения он же повторяет крутящий момент и Массовый расход, который как бы мощность повторяет Ну я думаю, что все гладко Потому что турбинка маленькая Она практически с самых низов начинает раскручиваться Не как гигантские там какие-то турбины Которую надо, блин, там Пораскрутить И только потом она как бы пинает и дубасит, Но при этом получается Нагрузки бешеные на трансмиссию Здесь же при этой турбине таких проблем нету, Она очень плавненько и мягенько работает на самых низких оборотов до высоких. Естественно, там она сдувается по давлению, потому что просто производительности физически не хватает. Но для таких вот повседневных, как бы обычных, она очень достойно себя ведет. Ну вот, э, так что не забываем в общем-то, ходить, как обычно, под видео. Там будут все ссылки необходимые на Драйв, Контакт ссылочка будет на элспорт на диму и как обычно там все эти лайки антилайки все эти пальцы вверх вниз ставим кнопочки подписаться и вот эти там колокольчики все эти так что всем пока и до новых встреч Счастливо.